что наша орхидея теряет точку роста например мы залили и она потеряла точку роста или омолодили и орхидеи остался только пенечек вот. и давайте сегодня поговорим о способности орхидеи к самовосстановлению вот я хочу вам рассказать, насколько быстро она способна самов... начать расти деток, то есть новую верхушку себе. Как вы помните, эти детки на срезанные орхидеи начали расти буквально через пару недель после срезки предыдущей партии деток. Вот, и вот эта детка была срезана, сама вот эта детка, вот, была срезана в конце мая месяца, сегодня 16 сентября, и у нее буквально в течение двух-трех недель начала усыхать верхушка. То есть тоже она потеряла верхушку и уже не было точки роста. И вот буквально через совсем непродолжительное время она начала растить детку, который, у которой уже пошли корешки. Появились корешки. Вот два больших и еще два зачаточка. И буквально ну недавно, совсем недавно я обнаружила, с этой стороны пробивающуюся новую детку. То есть орхидея стремится иметь точку роста. Выпустила одну верхушку себе и вот выпустила уже вторую верхушку. И это три с половиной месяца после срезки самой детки с материнского растения. Она нарастила корневую, выпустила эти детки. Но не все так радужно у нас происходит. Вот я вам хочу показать еще просто две корневые, которые уже стоят в течение около двух месяцев. И как вы видите, нигде... Вот, нигде абсолютно ничего у нас не появляется. А почему же такое происходит? Хотя здесь можно заметить, что растут и корешки, зелененькие, даже с точками роста. В этой корневой погибли, погибают корешки. Почему такое происходит? Это у нас орхидея, которая была залита и под листиком появилась. Гниль. вот верхушка была срезана и сейчас благополучно начала наращивать уже корешки а корневая почищена и пересажена в другой горшок и как видите она продолжила пропадать здесь уже ну, почти ничего живого не осталось в течение двух месяцев. Это э, здесь орхидея была срезана с многими воздушными корешками, некоторые даже уже ушли, вошли в грунт. Вот, и тоже корневая была вынутая из субстрата и посажена. Тоже два месяца прошло, и нигде, нигде, нигде нет даже намека на рост деток хотя корневая видите живая вот почему же иногда происходит что детки врач ставят в течение там буквально двух недель начинает рост и за два месяца даже нет намека очень разные сроки всего этого почему в общем я сделала некоторые выводы со своих удачных и неудачных омоложений орхидей. Какие выводы? Срезать верхнюю часть орхидеи нужно только тогда, когда довольно-таки большое количество воздушных корешков. Не менее где-то 4-3-4 штук и такого размера. Ну, приличного размера от 5 сантиметров, чтобы они хотя бы были. Вот видите, как на этой орхидеи уже довольно-таки много. Срезать верхнюю часть лучше не осенью, даже не в сентябре месяце, а все-таки весной, когда идет пробуждение растений, и все пытается расти. Дальше нижнюю часть орхидеи лучше не тревожить просто если вы наметили уже свою орхидею молодить пытаться чтобы эти корешки не углубились в субстрат и вы их не доставали а потом но это вот два самых таких условия почему все это такие условия чем сильнее верхние чем больше корешков на верхней части орхидеи, тем быстрее приживется растение, чем больше живых корешков, нетревоженных. Даже лучше, если на нижней части останется несколько листиков живых, зелененьких, тем лучше, быстрее начнется рост деток. Почему я сделала такую? Я думаю, почему это происходит, потому что происходит в листьях, в листьях происходит фотосинтез и корни развиваются несмотря на то, что и питаются хорошо, несмотря на то, что верхушка срезана, они пытаются восстановить точку все растение пытается восстановить точку роста, вот, когда верхушка срезана и нет живых, живых листиков на поверхности, как-то замедляется развитие корневой. Я это заметила на, вот, на этих двух примерах. Вот, на этих двух примерах. И дольше, вот видите, уже два месяца жду. Никаких сдвигов положительных нет. Ну вот вы услышали мое мнение. Это только мое. Можно поспорить. Ну вот и все на сегодня. До свидания. До новых встреч.